Доброе утро! Здравствуйте дорогие телезрители! Решили тут сготовить дымлиму! Ну и как любая готовка в печи, она начинается с чистки печи и укладки дров. А жир что, сразу не убираете, когда вот остается? Или это невозможно? Например, когда все приготовил, все убрал. Это как консервационный, чтоб казаном ничего не переключилось. А -а -а. понятно, потом воду, да? Ну, это я мою, сейчас я занимаюсь тем, что это я мою казан. У -у -у. Ну и после того, как мы помыли казан, чистенький горячий казан, мы просто берем жирок мелко нарезанный. Оп-ля! Опа! Все. И начинаем обжаривать. Аромат уже хороший идет. Ну, я первый раз на ней готовлю, например. да? Вот, реально вот. Обжариваем кольцо. Ну, любой жир. Любой жир. Обжаришь главное не запашистый. Я имею ввиду, если там от барана, от кост. Ну, чтобы этот жир был без запаха. Обжариваешь, иначе просто ну, будет не очень приятно бушать. О, как жирок выжарился Мы не убираем жирок, потому что он тоже очень вкусный Докидываем мясо Вот так вот Мясо все. Мясо мое, я не украл Свинина, баранина, что там? Строусятина Свининка или говядина? Нет, это же шея, которую вы покупали а это специально кусочки полакомиться, просто берешь вот так. Раз. Угощайся. Я не знаю, на камере будет видно, нет, но вот надо, чтобы кусочки стали такие более, как сказать, не дребезжащие, а такие более упругие, как бы слегка обжарились, именно обжарились. Но это я так люблю готовить. Некоторые вот так уже оставляют. Я люблю чуть-чуть пообжаривать их. Так. Ну, вот. значит, это мясо уже начинает приобретать соответствующую коричневую корочку, ну то есть обжариваться, то тогда надо вываливать лучок. Оп. И готово. Уже такой становится желтоватым В этот момент мы берем И морковочку Так, ну и у нас уже Вот так вот Все уже начинает поджариваться Морковочка тут Учок уже начинает подгорать стенкам. Все сконально перемешиваем еще раз и засыпаем в баклажанчики. Опа, на. Так. Ну так как у нас там чуть-чуть подгорает, можно чуть-чуть воды капнуть. Так, у нас чуть-чуть подгорает для этого мы берем и чуть-чуть водички доливаем такими движениями я что делаю угадайте с трех раз я шклябаю пригар, чтоб он не превращался в черный пригар который ну, не вкусный а вот она такая, то есть просто корочка она добавляет своего вкуса То есть казан должен легко промешиваться. Если за что-то цепляет, это начинает пригорать. Значит, надо чуть-чуть ее отшоркать в этом месте. И не надо бояться, этот пригар. Легкий такой пригар, он именно придает такой пикантности, такой ароматности, такое то, что что-то такое с подгарчиком. Лёхи О, теперь он подбирает Так я не знаю, у нас это просто рагу называется Ну а у нас дымляма называется Фу. Фу. Фу. Пар горячий в легких. Осторожно Так, ну и вот, собственно, вот это вот какая была тут охапочка ты сам видишь. Дробь вообще немного ушло. Mm -hmm. Так, ну и самый секретный ингредиент это литровая банка кипятка, в котором разведен, разведено 2 столовых ложки аваренной соли. Мы просто ее выливаем. Потом фу, фу, на пальцы дуем <реш> Все, посолили Ну и для аромата добавляем помидорчиков Ну и завершающий штрих, штрих это просто чесночок очищенный от этого. Ну, как бы разобранный. И мы его вот так раз, раз, чтобы он свой аромат был. Да? Так, ну все. Все готово. Начинаем употреблять. Ну, вернее, пока накладываем, чтобы принесешь она жирная чтоб много не накладывать